Всем доброе утро, с вами Леонид Ирлан, И мы сегодня поговорим про сценарий и противосценарий. Утром я проводил небольшую сессию по регрессии. И с клиенткой обнаружили такую ситуацию, что бабушка прожила всю жизнь ну, несчастливо со своим мужем. Причины несчастья – это уже второстепенный вопрос, не главное. Главное, что бабушка своей внучке транслировала, Состояние, что э, с мужчиной жить несчастливо. И внучка приняла на себя убеждение, да приняла это убеждение, но э, из-за любви к дедушке, да, к мужу бабушки, э, девочка не смогла... Э, вот И полностью, стопроцентно проинтроектировать, то есть погрузить в себя это убеждение. И в компенсацию начала жить противоположно. То есть в антисценарии, противосценарий. То есть если бабушка говорит, что с мужчинами жить – это в несчастье, тогда я буду искать глубокое счастье, только счастливо. Потому что по-другому никак. То есть зачастую дети... Живя с родителями, наблюдают за тем, как живут родители, как они, э, насколько счастливы, насколько успешны, насколько общаются друг с дружкой. И если родители живут счастливо, это может быть как папа, мама, дедушки, бабушки, тети, дяди, соседи. Суть в том, что ребенок до трех лет формирует сценарий жизни и э, выбирает старается выбирать для себя наиболее счастливый или наиболее или как, или наименее энергозатратный, да, наиболее комфортный сценарий. Есть, и это может быть либо такой же сценарий, как у родителей, либо противосценарий. То есть я буду жить только не так, как они. Да? Вот, например, зачастую дети алкоголиков выбирают вообще ни разу не пить ну вот вообще не употреблять алкоголь да там дети наркоманов э, или каких то ну людей не социализируешь да опустившись на, сам, на самое дно социума они наоборот стремятся компенсировать и наоборот вот отказаться от того образа жизни и, и выдвинуться только наверх и и это тоже не свобода выбора, и это тоже некая компенсация. Получается, что такой человек движется вперед, движется по жизни, на самом-то деле отталкиваясь от родителя, опираясь на него, то есть не из своих сил, а от... ну, то есть опираться можно только на то, что дает сопротивление. Ну и получается, что вот такое вот отвержение от... Отрицание выбора родителя проживать свою жизнь в вот такой вот э, в разрушающей мере. Э, дает сопротивление. То есть, человек, э, получается, ребенок опирается, отталкивается от этого и строит свою жизнь вот, э, в противосценарии, в контрсценарии. Вот. И это тоже не свобода выбора. Да, получается что такая жизнь успешная, такая жизнь условно счастливая, но это все равно не свобода выбора. Это эм, э, чтобы не так, как они... И если ну, и получается, что... Э, для того, чтобы я, для того, чтобы такой ребенок был успешным, родителю обязана, ну как перед родителем ставится обязательство, что ты должен быть неуспешным. То есть, если я веду здоровый образ жизни, то ты должен быть алкоголиком, чтобы мне было когось, кому себя противопоставлять. Если ты как родитель э, перестанешь пить, то мне некому будет Дима, демон... Ну, как мне не. У меня исчезнет возможность продемонстрировать, да, свою белизну относительно твоей черноты. Да, вот вы понимаете, да, что такое, надеюсь, давайте если вы понимаете суть вот такого контрсценария, противосценария, напишите, там, плюсик или понимаю. И, ну, вот, такое для вас задание «На, подумать». Подумайте о своей жизни. Давайте так. Подумайте о том, что вам не нравится в поведении своих родителей. Папы, мамы, дедушки, дедушек, бабушек. И подумайте про этот аспект в своей жизни. Вы его повторяете, либо вы его реализуете в противоположности, только не так, как у них. Угу. И когда вы осознаете, у вас появится, вот уже теперь появится более осознанный выбор, продолжать делать так же, как вы э, делали, или что-то изменить. Ну и если вы хотите, захотите изменить и не будете знать как, то добро пожаловать э, ко мне на консультацию, будем разбираться, будем искать э, решения, способы изменения вашей жизни. Но в любом случае э, у вас появляется свобода выбора, да? Каждый раз, для того, чтобы была вот такая свобода выбора, можно просто каждый раз задавать себе вопрос. Я сейчас, ну, почему я совершаю это действие? Потому что я так хочу, потому, это, потому что э, вот все внутри меня соглас, согласно с вот этим новым форматом. Либо это э, так скажем, действие совершается из агрессии, из «чтобы не». Да, вот если в вашем действии можно поставить там я например э, ну давайте так вот я сейчас иду в тренажерный зал как и например человек может идти в, трен, э, в тренажерный зал э, и э, из нежелания допустим быть больным да чтобы и можно проговорить такую фразу э, я иду в тренажерный зал чтобы не быть больным как моя бабушка например да и это противосценарий, это компенсация. И то же самое действие можно совершить в другом формате. Я иду в тренажерный зал, чтобы быть здоровым. Да? То есть опираясь на противосценарий родителя, к родителю, или опираясь на свой собственный выбор, да, осознанный. Вот Такая вот у меня сегодня была интересная тема. Отношения с родителями, с нашими предками. Ну и если вы понимаете, что... Да... Надо в этом что-то менять. Добро пожаловать ко мне на консультации, на регрессии. Будем искать причины и помогать вам устранять. Все. Если это видео было полезным для вас, тащите к себе на стену, делитесь с друзьями. И до встречи в новых эфирах. Все, всем пока.